Как стать счастливой, как стать счастливой вдвоем? Как найти своего мужчину таким образом, чтобы не обижаться на него и не попадать на старые грабли? Как обрести эту уверенность и внутреннюю силу, чтобы встречались те мужчины, которым, которые нам нужны? И сейчас я вкратце покажу вам ту программу, которая уверенно покажет вам, что же нужно делать и как можно прийти к тому счастью вдвоем. Прежде всего, мои дорогие девушки, мои дорогие девушки, уважаемые леди, наша с вами задача научиться делать выводы из того что есть наша с вами задача сесть взять лист бумаги и сказать себе а что сейчас для меня главное если я хочу этого счастья вдвоем если мое тело моя мое сердце моя душа просит любви радости просит защиты приятного ощущения этого человека рядом Ощущать его руки на своих плечах по утрам, чтобы тебя кто-то гладил. Если для вас важно, чтобы вы ощущали эту радость вдвоем, тогда полезно сказать себе, а чего я на самом деле так долго жду и почему я это счастье не имею? Большинство из нас осознают или не осознают, не хотят идти в те отношения, которые были для нас болезненными. Да, мы крепкие натуры, мы, мы терпим, мы терпим ради детей, мы терпим ради чего-то там еще. Однако есть нечто, что не пускает. Потому что если он просил несколько раз, и вы возвращали ему возможность снова жить с вами. Если у вас были радости, связанные с сексом, с какими-то приятными моментами вместе с ним, то вот мы такие, что мы готовы прощать. А на самом деле, когда прощаем, снова повторяется одно и то же. Такое есть у многих, я знаю. Я знаю женщин, которые очень уверены сами по себе. Но мужчин с ним рядом нет, той, того мужчины, которого она хочет. Потому что, по сути, мужчина должен быть сильнее или хотя бы рядом, как на, одинаковых, на одинаковой силе своей социальной, да, реализованным, реализованными должны быть вы оба. Такие уверенные женщины, они настолько уверены, что мужчины их боятся. И вот такие уверенные их я тоже видела и тоже знаю, которые говорят, да, Надежда, вы решаете вопросы женщин с комплексами неполноценности, а у меня я уверенная. Но таких уверенных тоже мужчины боятся. А в чем эта уверенность? На самом деле наша гибкость поведенческая, женская, должна быть вот такой. Когда вам нужно, мне, вам, любой из нас, мы коня на какого остановим. Мы в горящую избу войдем, мы ребенка своему спасем, да? Мы сделаем все, что угодно. Когда не мужчины. Когда мужчина с вами, ваша задача? Ты мужчина, ты решай. Ты можешь, я знаю, ты сильный и так далее. А мы что делаем? Мы терпим, мы идем, работаем за двоих, за, за себя и за того парня. Мы выходим раньше из декрета, мы много-много чего делаем того, что должен делать мужчина. И потом мужчина говорит, вот ты не та женщина, которая, за которой мужчина может там стать там, таким эдаким. Да? Это попытка манипуляции. А женщина, что ей надо? дети, чтобы были счастливы, чтобы отец у них был. А какой отец? И вот она терпит, получает, извиняюсь по фейсу, дети ее страдают, и она говорит, а как мне общаться с ним, Надежда? Вот после уже расставания, после развода, дети же должны иметь отца. Она даже не понимает, что от такого мужчину надо бежать, бежать Потому что на самом деле ему, после того, как он тебя бил, унижал, тебя и твоих детей, что не ты ему нужна. Если он подбирается к детям через айфончики, какие-то другие игрушки, это не ты ему нужна и не дети. Ему нужна твоя энергия, которую ты постоянно ему давала. И не станешь ты другой вместе с ним. Ты снова станешь рабыней, снова станешь жертвой. Или же женщины, которые имели неудачные отношения, старший мужчина или моложе, она попала на чувствах, на эмоциях, любилась, уши из ей прожужжал, и она на радостях родила, а потом посмотрела, что это не то что прожила с ним года два, три, четыре, и смотрит, что этот мужчина не тот, он ее не уважает, не ценит, он уже погуливает, он только тащит из дома. И она говорит, я нахожусь со своими детьми, мне никто больше не нужен, я нахожусь в зоне комфорта. Да, она находится в зоне комфорта. Она приходит на такие вебинары, и она сама себя обманывает что ей никто не нужен, а на самом деле ей нужна любовь мужчины. Поэтому, конечно, есть множество программ, конечно, есть множество курсов, которые учат выбирать, кто перед тобой говорить правильно, договариваться на берегу. Есть отдельные психотерапевтические практики, которые убирают боль прошлого, боль несчастливых отношений мамы, папы и так далее. А есть один курс, одна программа, в которой есть сразу все. И это программа, в которой я предлагаю вам поучаствовать. И теперь давайте представим себе, если вы сегодня одна, у вас есть дети, может быть, у вас уже внуки есть, ведь возраст от 30, 40, 50, 60, у меня разные девочки приходят. Поэтому у каждого из вас есть что-то свое. Кто-то никогда не был замужем. Я знаю, что была у меня вот недавно совсем девушка, молодая, 39 лет. Она только хотела выйти замуж, и еще до свадьбы узнала, что он ей изменил. И все. И вот все мужчины вот такие. Поэтому я им не верю. И она ушла в бизнес. И она боится. Да, боль она получила и она закрыла себя бизнесом. Кто-то из вас уже имеет детей, даже внуков. Я знаю точно, что многие мелькают в интернете, я вижу, и хотят, и работают, компенсируют свое одиночество, компенсируют служение людям, каким-то бизнесом, и таким образом, опять же, обманывают себя. Потому что каждый из нас хочет просыпаться счастливо и в объятиях или же просыпаться от мягких поцелуев, или же путешествовать вместе, или же вместо печа или кофе, делать уборку в доме, или же вопросы, какие нужны для того, чтобы мужчина решил, женщине хочется их делегировать ему, правда? Я тоже такая, как и вы, и я самодостаточно уверенная женщина, но я знаю, что вдвоем лучше. Именно поэтому я предлагаю вам вот такую программу. Выездной живой тренинг, который я провожу очень часто. Сейчас предлагаю поехать в Египет. И этот тренинг пятидневный. Пять дней будем работать каждый божий день. С 6 утра и до 22 и более вечера. Что это будет за тренинг? Во-первых, многие из вас не знают, что такое на самом деле женское предназначение. Мы его найдем. Многие из вас, большинство понятий не имеют, как поставить цель. Живут и плавают в иллюзиях. Не умеют правильно формулировать желание. Вы это сделаете в живой работе со мной. Многие хотят... И проходят кучу тренингов, но тянет прошлое. То, которое вы даже не помните. Возможно, это и не ваше. Возможно, это ваших бабушек, дедушек, вообще прошлых каких-то даже поколений. Да, как психотерапевт, скажу вам, это есть. Бессознательное держит столько даже из прошлых жизней. Да, поэтому регрессивный гипноз тоже будет у кого, кому понадобится такая работа. Конечно же, когда вы поймете, кого вы хотите, зачем он вам нужен, когда мы построим, поставим, построим линию жизни, где вы будете видеть, кому, зачем, какого человека вы хотите. Дальше мы создадим новый образ себя, уверенной, харизматичной, притягательной женщины, которая вам самой себе понравится. Дальше мы будем с вами что делать? Выбирать мужчин, анализировать, проводить диагностику, Делать каждая будет эту диагностику вслух, потому что после теории, которую вы получите, вы будете делать это на практике сразу, и вы будете коммуницировать с ними, общаться, знакомиться, и это будет в живом формате. Конечно же, это будут и купания, и отдых, мы будем и завтракать, и обедать, и делать все правильно, красиво и кушать правильно и говорить правильно и жесты будут и практики будут красивые, которые я вам буду давать и все это будет каждый божий день пять дней, да это будет полностью перезагрузка себя, но это будет незабываемый тренинг, который принесет вам трансформацию. Конечно же, знакомство с новыми людьми, новое место, новое, новая новая обстановка, она выбивает человека полностью из этой зоны комфорта, про которую часто вы говорите, и мы все об этом говорим. Глубокие трансформации будут проходить внутри вас, плюс мы будем перезагружать себя и использовать стихии воды, стихии звезд, стихии земли, стихии ветра. Я знаю, что многие из вас слышали об этом, но не все умеют это использовать. И вы это будете делать, и на всю оставшуюся жизнь запомните, где взять силы от природы. Потому что мы будем делать практики на бытийность. Многие знают, жизнь в моменте здесь и сейчас. А что это? И поэтому вы это будете делать регулярно, чтобы тело запомнило, и вам будет легко вспомнить любую практику которые вы будете потом применять. Да в конце концов, просто отдохнуть на море. Март, апрель – это те периоды биологических ритмов, когда начинается, открывается жизнь во, всем, во всей природе. Соответственно, весной, летом вы, конечно же, проще и легче. В теплое время года сможете легко коммуницировать. И, конечно же, найти своего мужчину. Потому что все, что мы будем делать, мы будем делать сразу на практике. Выбирать, диагностировать, общаться, коммуницировать и работать с собой, со своими болями, страхами. Круто, да? Поэтому собирайте чемоданы в Солнечный Египет. Я хотела ехать в Занзибар, но там дорого. Дорого, и я знаю, что для многих из вас будет тяжело. Здесь будет намного проще, намного дешевле. Ну, плюс, конечно же, тренинг будет стоить денег. Ну, об этом чуть дальше. Поэтому еще холодно, но уже вроде как весна. И телу надо быстрее дать энергию, понимаете? И мы эту энергию сами получим. Тренинг-игра. Тренинг в реальных сценариях жизни, в живом формате. Совмещенный с веселым отдыхом, с танцами, с общениями, с путешествиями. Это будет полностью 5 дней ярких. Поэтому у кого 7 дней, кто возьмется на 7 дней, кто возьмет на 10 дней тур, это вы же сами решите, но будет 5 незабываемых ярких дней. Поэтому вы очиститесь от накопленного негатива и обид. И раскроете свое сердце навстречу успеху и любви. А живое личное участие это всегда заменяет 10 тренингов, 10 лет. Вы потом увидите отзывы и поймете. Вы на самом деле поймете свои истинные желания и перестанете хаос, хаотично писать ⁇ хочу ⁇ Потому что настоящее желание ⁇ это то, что вы проживаете в настоящее время. И мы сразу с вами сделаем такие практики. Через пространственные якоря которые вы сделаете лично со мной. Вы перезагрузите полностью свою программу жизни. Ни одна из девушек, которая была со мной в таких тренингах, не прошла ее мимо, ее трансформация. Все до единой, которые проходили со мной, сейчас живут счастливо в других странах, со своими мужчинами. Кто-то вернулся в семью, кто-то соединился, кто-то красиво расстался. Но это совсем другая работа. Мы учимся с вами сразу общаться с позиции взрослой, зрелой женщины. Не с обидами, которыми мы живем и принимаем решения, которые у нас там в прошлом опыте, а с учетом взрослой, зрелой женщины. А в этом должна быть сила. И эту силу мы с вами получаем с помощью практика. Женское влияние на мужчин красиво звучит, но на самом деле это обычная физиология. Когда вы будете находиться состо... в состоянии уверенности и принятия себя, вы поймете, как это работает на других. Вы будете легко общаться, потому что вы пройдете этот страх общения с новыми мужчинами. А это новые будут мужчины, это будут разные мужчины, они же там везде есть на отдыхах, вы же прекрасно понимаете. Поэтому, если готовы к переменам, милости прошу. Если вы готовы к таким переменам, то вперед, я вас жду. Для этого вам нужно будет пройти по ссылочке ниже, оставить заявку и зафиксировать за собой цену. Про цену я чуть позже скажу. Потому, потому что в нашей с вами сегодняшней жизни, информационном пространстве, знаний столько, что голова трещит, наверное, у многих, да? И вы только наблюдаете, ходите, собираетесь, на сайтах знакомств мучаетесь, многие из вас попадают и на тех мужчин, руки сливаются, руки опускаются, и энергия сливается. Почему я говорю про сайты знакомств? Потому что после тренинга в Египте, живого тренинга, у вас будет возможность получить в подарок живой двухмесячный тренинг на сайтах знакомств, где вы будете продолжать диагностировать мужчин, разбираться в них, общаться с ними, и, конечно же, вы получите доступ на самые крутые протестированные сайты. Потому что те сайты, в которых вы ходите, там в, основной, в основном ну, не те мужчины. Поэтому такие сайты, как Окупит, такие сайты, как Матч, туда так просто не зайти. А если вы зайдете сами, то вас быстро оттуда могут удалить потому что там есть особенности поэтому сколько бы вы не ходили по тренингам сколько бы вы не учились все равно нужно делать другие действия до тех пор пока вы не получите результат поэтому Ваши страдания не вознаграждаются не судьбой. Многих, у многих девочек, у многих женщин э, некоторые говорят, «Вот я раньше была уверена, на какой-то период жизни нам даются энергия и силы для того, чтобы мы могли реализоваться. Но в процессе жизни неудачи нас подкашивают, энергия забирается». И когда человек не прорабатывает, не делает выводы из того, что в жизни происходит, эта наша энергия уходит, просто, просто истощает, истощаемся мы. Потому что взрослый человек обязан делать выводы. Как бы нам ни было тяжело, мы все равно делаем выводы, прощаем и идем дальше. Мы же часто залипаем на этих болях, на этих болях и неудачах и считаем виноватых всех и вся, только не самих себя. Или же чересчур виним себя, таким образом жалея себя. Это вот такую жерточку из себя корчим. Да, таких много, и мужчин, и женщин. Поэтому любой негативный опыт с, э, с противоположным полом важно прорабатывать. И прорабатывать желательно, желательно, желательно со специалистом. Поэтому заблуждение типа «недостойно», поздно, «возраст не тот», «так, «так надо», «судьба такая», «а что подумают другие». Лучше свой отец, чем чужой, как часто говорят женщины, когда терпят э, такого мужчину, как я вначале говорила. Маме должна, детям должна, главное родить ребенка, что настоящих мужчин нет, что все одни козлы, все они такие, несерьезные и так далее, и так далее. Что живем ради детей, так вот, на самом деле эти установки не решают миссию женщины. Какая миссия, мы об этом будем в ее предназначение и миссию мы с вами как раз и простроим в каждую из вас. Поэтому с нами, нами управляет то, чего мы не осознаем Это наше подсознание. И нам полезно с ним договариваться, то есть найти ту причину, которая сейчас вами управляет. И это только работа в комплексе, как вы понимаете, с психотерапевтом. И тут вы сами, ну как бы вы тут не учили, сколько вы не ходили, ну не получится результат. Ну вот, а время уходит, деньги улетают, если вы, конечно, платные покупаете. Поэтому без глубокой проработки, трансформации, где вам будет больно, где вы будете плакать, но вы вычищаете эти камни. Нету Не нужно никаких делать там ритуалов, практик до тошноты. Сделали практику, почистились. Встроили то, что вам нужно, и применили на практике. Пошли общаться, разбираться в том, кто вам надо. Да? И накапливаем новый опыт, новые нейронные сети. Простраиваться только, когда вы делаете шаг за шагом и попробовали. Увидели результат, хороший, нехороший, не нравится, не нравится. Вы его проработали с кем? С наставником, со специалистом. Понимаете? Получили знания, применили. Вот один из отзывов, который я очень люблю. Большое ей спасибо Олесе, которая прошла много материалов, до меня куча всего. И ко мне подош... пришла и работала со мной в разных программах. И с денежными блоками, потом самогипноз, потом, денеж... потом э, по отношениям. И вот она приехала уже. Последний такой был этап, когда она приехала со мной в Таиланд на личную работу. Вот тут она пишет, все описывает, я ей благодарна за это. Она говорила часто, ну куда мы идем, ну что мы делаем? Значит, все куда-то придем. Зато, зато, зато, зато. То есть я с ней работала каждый день и постоянно. Уже на третий день мы встретили ее мужчину за которым она позже, позже вышла замуж. Но там тоже была работа. Понимаете, если мы с вами думаем, что просто так все придет, нет. Везде нужна работа. И Бог нам дает за наши труды. Вот и все. Таким образом, я помогла ей создать новую версию себя. Это 2015 год. Поэтому кому важно, у кого любовные отношения трещат по швам, или хочется настоящую семью, а непрословутый гражданский брак. Кстати, гражданский брак сегодня это тема очень такая модная, типа, кто в любовницах, кто надеется, что вот он там, вот-вот-вот-вот-вот-вот завтра-послезавтра через год, а воз и ныне там. Кто, кто думает, что возраст там за 40, за 50, даже за 60, думаете, что поздно? Ничего подобного, не поздно. Ваши сверстники, нормальные, адекватные люди ждут вас, и забудьте, выкиньте это из головы. Только в моем опыте, в моих программах есть женщины, которые после 60 построили свои отношения. У одной был на 3 года мужчин моложе, а другой был сверстник, понимаете? Поэтому если вам нужен сильный, успешный, а вокруг одни потребители, значит что-то нужно делать свой, не так? Что-то нужно по-другому делать. Если у кого-то совсем полные права, вот по всем направлениям, деньги, отношения, вот все, вам тоже нужно ехать на этот тренинг. Потому что здесь будет полная перезагрузка себя. Если не хватает умения использовать свое женское состояние общения с мужчиной, вот что-то есть по чуть-чуть, но не хватает. Мужчина появляется и исчезает. Мужчина появляется, какое-то время вы с ним пообщались, и он куда-то исчезает. Значит, что-то у вас не хватает. Вот даже вот видите, что нормальный вроде мужчина. Вроде бы, вроде бы складывается все, потом раз куда-то он девается. И вы снова переживаете. Да, есть причина внутренняя какая-то, серьезная ваша, какая-то программа стоит. А может быть, надо просто идти дальше. Надо разбираться по, по, вашим, по вашим личным запросам. Если вы проходили много тренингов и не привели вас к нужным результатам, значит, это тоже сюда, ехать сразу в живой тренинг. Если кто-то из вас еще никаких тренингов не проходил, только присматривайтесь, вам вообще повезло, потому что вы сразу попадаете в проработку себя, а не в загруз информации для ментального мусора. Нельзя никакого ментального мусора, не надо. Нужно сразу понимать, чего ты хочешь, кого ты хочешь, зачем тебе это надо, какой это должен быть мужчина, что мешает тебе, какие блоки есть, какие есть боли. И все это в одном, сразу собираем вас в одну структуру. Мы разбираем, где там есть бреши, где там есть ржавые гвозди, где там есть э, какая-то гнилая картошка, которая там раз, разлагается в виде вот этих бессознательных болей, блоков. Все, и сразу на практике делаем. Поэтому у вас есть такая возможность 5 счастливых дней отдыха. Почитайте отзывы, послушайте, потому что тренинг мощный, трансформационный. Я их провожу уже каждый год по несколько раз в год. И я знаю, как они здорово встраивают, перепрограммируют каждую женщину. Там будет и тело, и душа и навыки, и общение, и постановка своей, своего пути, своей цели, линию жизни проработаем. Да, это серьезные практики, трансформационные. Поэтому вы раскроете и подчеркнете свои самые привлекательные черты. Не думайте, если у вас там худое, или какое-то полное тело, забудьте. У каждой из нас есть уникальность. Вот Просто, чтобы вы понимали. Вы научитесь цеплять собеседника с первого знакомства, удерживать его внимание на нужном вам уровне. И это мы будем делать на практике сразу. Банальные комплименты нет. Тонкий, красивый флирт. Умный женщины, женщины, которая уважает себя, деликатные женщины, женщины-королевой, уверенной в себе. И. Это прежде всего работа с собой. Все. В себе вы разбудите очарование и магнетическую женскую силу, нежность, женственность, гибкость. Вы достойны лучшего, и вы за это знаете. Вы научитесь в окружении мужчин быть своей. Они будут вашими друзьями, покровителями, они будут видеть ваш, вашу ценность. Вы будете разбираться, он ли это или не он. Красиво расставаться, если понадобится сразу с ним закрыть отношения. Ну, вы будете понимать, что вот вы пообщались немножко, это не ваш. Значит, грамотно, красиво, деликатно закрыть, для того, чтобы не тащить на себе негатив. Понимаете, да? Поэтому главная задача этого тренинга — найти истинную, себя и с комбинированным, комбинированным образом да. проработать все, и ум, и душу, и тело, и научиться коммуницировать. Самый потрясающий бонус в этом тренинге будет не 30 дней, как я раньше давала, а это будет двухмесячный тренинг через сайты знакомств. Вы будете обучаться. Вести коммуницировать, коммуникации, выбирать своих мужчин. Будете на качественных сайтах. Это будет красивое продолжение увлекательного тренинга игры. Что же у вас на самом деле вы будете получать? Итак, смотрите. Во-первых, я уже сказала, что вы будете делать. Каждый божий день у нас будут техники, рано утром, дальше у нас будет завтрак. У нас будет купание, у нас будут занятия, у нас все будет расписано по часам, по минутам. На отдых хватит, на коммуникации хватит, на работу с собой хватит. Эти пять дней будут очень насыщенными. Поэтому я не буду останавливаться, что мы будем делать. Работа будет с детскими программами, с обидами, с болью. В общем, вечерами это будут практики другие, как вы понимаете. Шлифовка жестов, взгляда, голоса. И это мы будем делать регулярно каждый божий день. И это будет встраиваться на всю оставшуюся жизнь останется. Конечно же, психотипы мужчин. После вот этого, после покупки вы получите два занятия по психотипам. И когда мы с вами уже приедем непосредственно на тренинг, вы там уже будете понимать, а какой этот психотип, и что он, как лучше к нему, какая лучше подходит ему фраза, как лучше его понимать, кто он и так далее. Дальше я буду давать вам практики, которые будут работать с вами каждый божий день э, с управлением эмоциями. И это тоже вам поможет в последующем в вашей жизни. Отзывы прочитайте, не буду останавливаться на них. Кто я, вы тоже знаете. Вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы проводить психотерапевтические техники, надо быть, иметь медико-биологическое образование, которое у меня есть. Проводить практики глубокой трансформации – это тоже сертификаты, которые я имею. И, естественно, опыт работы с собой и со своими ученицами, которые уже у меня более 20 лет я работаю в этой теме, и только 10, около 10 лет я работаю онлайн. Почитайте, вот тут нажмете, почитаете, там еще множество есть отзывов, и вы их, конечно же, увидите. Вот все они прочитаете. Не буду сейчас вас грузить. Вот, вы просто увидите, сколько есть отзывов в видео с реальными людьми, с разными практиками. И поэтому на сегодняшний день у вас будет следующий, это тоже тренинги, отзывы с тренингов, выездных тренингов, что случилось с девчонками, прочитайте, как они встретили своих любимых, вышли замуж, кто-то кто трансформацию получил, кто-то уехал в другой город, кто-то с мужем сошлись, лучше стали жить. Итак, смотрите, стандартный вариант участия Сюда входит и тренинг, который будет продолжением на те сайты знакомств. Вы можете увидеть эти названия и для себя понять, что каждый вот этот пакет до 8 марта будет 50% скидки. Да. Прочитайте внимательно, что входит сюда. Если в первый пакет после этот разделить пополам, сюда тоже входит дополнительно двухмесячный тренинг. Что входит сюда? Тоже почитайте и поймете. Не буду описывать, не буду вам проговаривать. Во второй пакет вы тоже зайдете и получите больше личной работы, больше личных коуч-сессий. Соответственно, в э, пакете в двухмесячном сопровождении вы также получите больше личных разборов на сайтах знакомств, диагностики мужчин, там будет больше подборов и больше разборов ваших вашей с вами, моей с вами работы. Конечно, этот личный, э, Здесь важно, тот, кто по-королевски хочет простроиться, рекомендую зайти сюда. Здесь войдет здесь трехмесячная работа и плюс два месяца на сайтах знакомств. Здесь будет намного круче работа, но это только для настоящих королев. Ну и, собственно, на этом все. Начало тренинга. 26 марта 27 марта я вам рекомендую воспользоваться такой возможностью прокачать себя в живом формате на берегу моря получить массу трансформаций энергии проработку которая обойдется вам вот такие небольшие деньги но на всю оставшуюся жизнь вы себя Перепрограммируете и станете совершенно другой, совершенно другой женщиной. Именно поэтому 26 это заезд в тренинг. 27-е начало тренинга. Всех вам благ и до встречи!